Ба, это с вами я вору, короче, я объясню Бегом, бегом, бегом! меня зовут вору. Я побежала! Вору, вала, вору, вала, и все. Вору, вала, все. Да так. Это меня в YouTube зовут. Я не пока окей. Дороги! Я их затоплю! Всем пока! Я пора Я их затоплю! Бегом, бегом, бегом! Всё, свет потух. Спайк мёртв. Спайк Спайк на Б. Что вы скажу, что не ну, вот меня вот, со убили. Ставлю щит! Что? Спайк у меня. Не, не, не. Спайк установлен. Что ты да, Остался ты один хорошо. враг. Давай, вы... пицу, А, -а, -а. ну Завтра. Остался один игрок. Он просто, ребят, не мог убить его. Он просто вот так. Ваше оборудование в порядке? Проверьте еще разок. Гудей, гудей, направляю. Благодарю меня. Я вот. Окей. Я побежала. Я это поснимаю. Всем пока. Если мне интересно будет варфейс идти снимать, я поснимаю, то в этом видео. Бегом, бегом, бегом! Если хотите, я. Вам покажу, как делать Как волна! Без... Без... Да? а да? <пишут> Там просто Высокая волна! Можешь, так, любую... ставлю турель! Сюда! Ставлю преграду! Ставлю Ставлю преграду! Айда остался один игрок. Да, ну, блин, хотя бы да, убей, убей, убей, убей. Ты чё, Давай телепортируемся и напугаем их. Вот здесь! Вернусь. Сфера запущена. игрок получай осторожно Дорогие! всем пока Сила на исходе. Следующий! Ультимейт готов! Сори, газ. Okay. Они просто люди. Я напомню им об этом. Я побежала! Я все исправлю. Приманка. Я побежала! Бегом, бегом, бегом! Сфера запущена. Режу измерение. Ослепляю. Делать. Я их затоплю. Остался О, один activate, готов. Спайк. Нас так легко не победить. Покажем, на что мы способны. Ставлю сигналку. Кидаю гранату. Я устала. Сейчас рванет! Ложный телепорт. На Отвали. Ставим спайк. установлен. Ставлю турель. Стена готова. Обнаружила врага на Б. Всем пока. Здесь. Силы на исходе. Всем пока. <св <Deus> <свят> <свят> <свят> Я побежала. Пушка, скажите. Прикройте меня. Выглянули назад. Ставлю прибор. же сигнал. Сфера запущена. Лишу их обзора. Обнаружил ураганов. Блокируя огонь. Байк установлен. Враг на базе защитников. Сфера запущена. Я их затоплю. Осторожно. Остался один Быть о профессиональном риске Мне нравится, что мы много путешествуем Всем пока! Всем пока! Не сбавлять обороты! Перезаряжаю Режу измерения Высокая волна! Я побежала! Пульта готова! Лишу Сюда. их усора. Обнаружил врага на нити. Переловим ситуацию! Байк установлен! Примак! Получай! Что? Получай! Ставлю преграду. Внимайся! Высокая волна! Время охоты. Остался, Моих союзников! Запеки, пеки, не успеют Отвали. Остался один брат. Клачь! Зака не помешала бы глядеть в оба. Если я умру, Я думаю, Спайк, не сброшен! Спайк. я, я их затоплю! Врах на А! Обнирую я... я... Так я сейчас как... Я, Стена просто. готова! Омень. Он Омень. короче, на пью бросает шар такой вот магический. Я не знал, как. Я сейчас не знаю. Короче, я попадал под... Наблюдайте за врагами, изучайте их поведение это, это, и бейте это, в слабые и места. Вот. Видите? Вот. Вот такой вот, под вот такой вот еще большой, такой шар. Я попадал, я не знал что это. Я думаю, это я добился. Персонажи. Опять племя. Перезаряжаю. Спайк у меня. Стоит! Сфера запущена. Ну вот, под вот такую вот, такая вот рауя, вот, а по это это, <связывающие> Я это это, оказалось. Спайк yeah. на миде Все. Все послала да, твоя игра Послала ah, да, твоя игра Другое место Все. Вот, короче, создаю текстовый документ Сюда вот Да иди ты Отсюда уже вот заходят Открыть тут Разбитый собачка на английском Эй, чё пишите, пишите off, пишите, потом start, любое приложение, пишите chrome.z пишу, потом это копирую, потом делаю вот так вот так вот так вот так вот так вот так вот так вот так вот, потом пишу roblox.exe так вот, короче делайте еще вся я